Я благодарю вас за то, что вы открыли это видео. Самый встречаемый вопрос, который я вижу и который иногда задавала сама себе, ну, иногда это мягко сказано, работают ли субриминалы, работает ли сила мысли или все это просто плод моего воображения. Во-первых, я читала книгу Джоди Спенза. На подобные вопросы он отвечал следующим образом. Послушай, быть может, ты скажешь, из чего мы состоим. Ну, мы состоим из органов, крови, мышц, в конце концов. Отлично. А из чего состоят мышцы, кровь, из молекул? Отлично. А из чего состоят молекулы? Из атомов. А из чего состоят атомы? Из энергии. Именно. Из энергии. Именно так Джуди Спенза отвечает на вопросы людей. Он говорит о том, что... Если посмотреть и развернуть всю составную нас, то мы буквально — это просто энергия. А с энергией мы точно можем работать. Прямо сейчас в медицине существует понятие, как эффект плацебо, когда человек, которому дают пустышку, может исцелить сам себя. Если так, то что нам мешает просто изменить параметры своего тела? Когда я думаю и размышляю на эту тему, мне кажется, что да, я ведь буквально способна на все, что угодно. Вообще, сама суть состоит в том, чтобы мы связывали два начала. Начало мыслей нашего подсознания, сознания, и начало нашего физического, нашей оболочки. Ибо если это будет работать, как и полагается, в гармонии, то мы получаем просто невероятные и потрясающие результаты. Я уже подготовила для вас одну тренировочку. Эта тренировка будет включать в себя саблиминалы на фоне. Я поняла, что это просто потрясающая технология, потому что вы будете тренироваться, у вас будет акцент на своем теле, при этом ваше подсознание будут проникать аффирмации. И это поистине сверхмощно, потому что период выброса такого количества энергии во время тренировки, ваше подсознание просто не сможет быть закрытым, оно будет на нужных волнах, чтобы принимать необходимые аффирмации и убеждения. Ну что ж, это было небольшое видео, с которого мы все начнем. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели до конца. Мы обязательно встретимся вновь уже совсем скоро. Переходите в телеграм-канал, либо же в сообщество в YouTube, чтобы мы могли общаться и поддерживать как можно больше энергетических связей. Я вас люблю, я благодарю за то, что вы были со мной. Обнимаю. Пока.